Сегодняшние мои мысли навеяны вот этими видео, которые страна смотрела на этой неделе. Видео отправки мужчин на войну с плачущими женщинами и детьми, с мужественно держащимися мужчинами. Эти видео наводят ужас на всех без исключения, и на меня тоже. А еще эти видео напоминают мне о том, что государство специально делит нас на маленькие группы, у разных групп отнимают разные права и ссорят их между собой. Я помню лето 2019 года и протесты в связи с московскими выборами. Большое количество возмущенных людей вышли протестовать, кричали справедливые лозунги на разных улицах Москвы, гуляли, но у меня в этой толпе, к сожалению, нет. Я записывал свое видео, никуда его не выложил, потому что со мной не произошло ничего интересного. Я и некоторое количество других людей оказались пойманы в загон возле ресторана Армения, если кому интересно, и там мы просто несколько часов играли в гляделки с росгвардейцами. Кто кого переглядит. Разумеется, росгвардейцы нас переглядят, потому что они периодически меняются, и уставшие идут отдыхать, и на нас глядят уже новые. Мы тыкали им в лицо камерами, мы рассказывали им законы, мы спрашивали, какого черта они не пропускают нас к мэрии, куда мы мирно хотим пройти. Это навсегда закрыто? Этот кусок Москвы навсегда не для людей? Среди нас была какая-то муниципальная депутатша, кажется, это Юлия Щербакова, ничего о ней не знаю, но она тоже была, тоже э, говорила в лицо росгвардейцам, э, услышьте нас, прислушайтесь к нам, э, вы должны нас пропустить. И настроение такое было, может быть, с ощущением безысходности, э, потому что ну, мы не могли сдвинуть росгвардейцев. Но, по крайней мере, у нас был праведный гнев, и мы знали, куда его направлять. И мы его туда направляли, и направляли, и направляли. А потом по толпе пронесся слух, что, кажется, эти росгвардейцы это срочники. Их просто пригнали и поставили. Это не их выбор, они рабы. И не то, чтобы большую часть нашего мыслительного процесса стало занимать сочувствие к этим ребятам, они все еще наши противники, они стоят на той стороне. Но случилась некоторая дезориентация. Куда направлять праведный гнев? Зачем разговаривать с ними, если это всего лишь... Фишечки, которые кто-то сыграл в своей игре против нас. Самое фантастическое, что могло бы произойти, это мы бы по душам поговорили с одним из росгвардейцев до тех пор, пока не прибежало бы начальство и не велело бы ему заткнуться. Но зачем? Это не полиция. С сотрудниками полиции можно было бы поговорить, потому что каждый из них сам сделал выбор работать на ту сторону. Это было бы хотя бы в каком-то притянутом за уши виде общение народа с властью. Но зачем общаться со срочниками? Они просто случайно оказались на той стороне забора. Это не их выбор. И у тебя как будто бы нет оппонента. Оппонент расставил фишечки на игровой доске, столкнул их друг с другом и самоустранился. И теперь наблюдает сверху, как гнев утилизируется между этими фишечками, не всегда долетая до него. Небольшое отступление. На выборах часто происходит похожая штука. Даже на тех, куда допускают оппозиционных кандидатов. Дело в том, что выборы так устроены, что э, разные кандидаты видят друг друга конкурента. И поэтому иногда за какие-то приемы или даже за сам факт выдвижения направляют друг друга праведный гнев. Э, на мой взгляд, нужно не забывать, что э, в этих ситуациях всегда отчасти виноват э, тот, кто придумал правила выборов. Тот, кто не меняет эти правила. Выборы могут быть организованы так, что гнева на них будет генериться меньше. Люди, которых сейчас на войну забрали эти автобусы, для кого-то станут объектом еще большей ненависти, чем для меня эти росгвардейцы. Украинцы будут смотреть на них и желать им всего самого худшего, за то худшее, что российская армия сделала в Украине. И эта ненависть будет часто заслужена, но иногда не на 100% заслужена. В этом автобусе есть разные люди. Кто-то из них наверняка мерзавец. Кому-то из них не хватало просто какого-то импульса, чтобы наконец поехать в другую страну и э, убивать людей. Он всегда этого хотел, но никак не мог собраться, а тут ему дали возможность. Но есть также и простые жертвы, которые э, не знают, как сопротивляться, но э, совершенно ничего такого не хотели. Они точно такие же фишечки, которым выпала роль по определенную сторону забора. Государство делает ужасную вещь, дезориентируя и Украину, и нас, лишая нас понимания, кто враг, а кто тоже жертва, которую враг поставил напротив тебя. Смотрите, как легко морально оценивать профессиональных наемников, которые поехали воевать. Они виноваты. Может быть, это не вполне информированное согласие, может быть, они не поняли, куда их привезли и все такое. Но в какой-то мере они виноваты в войне. Они своими руками пошли убивать. Они заключили такой контракт. С другой стороны, чуть сложнее, но тоже не очень сложно морально оценивать зэков, которых э, Пригожин созывал на фронт. Да, непосредственно в день, когда они дали согласие ехать на фронт, э, их не пытали, но если смотреть на картину глобально, они все сидят в российских тюрьмах. Это можно рассматривать как большую длинную пытку, поэтому за возможность вырваться из нее они, возможно, готовы на все, и поэтому в некоторой степени их пытками вынудили согласиться поехать на фронт. Это должно рассматриваться хотя бы как смягчающее обстоятельство. Наемники и языки это разные категории, и хотя не нужно радоваться смерти людей, но у всего есть какие то градации, в том числе у этого. И смерти наемника я тихонечко порадуюсь. А теперь едет этот автобус, и непонятно, в нем разные люди, и когда многие из них погибнут, неизбежно, э, непонятно, как нам к этому относиться. А сейчас мы ненадолго прервемся ради нашей постоянной рубрики «Макс ненавидит религию». Все мы слышали, что не нужно дискриминировать людей по полу, цвету кожи и вероисповеданию. В ответ на что я уже много лет говорил, нет, какого черта что в этом списке делает вероисповедание? Это какой-то небывалый успех пиар-отдела религии, что вероисповедание закрепилось в этом списке. Это не цвет кожи, который ты не выбираешь и который не важен. Это твои убеждения, которые важны. Что важно, если не это? Я могу осуждать выбранную тобой систему взглядов, потому что, во-первых, это часть твоей системы взглядов, а во-вторых, я могу осуждать сам факт такого подхода к выбору системы взглядов. Мне не нравится, что ты э, поставил какую-то книжку, э, и мнение какого-то существа, в существование которого веришь только ты, выше, чем, например, мое мнение или твое мнение, хотя в наше существование верим мы оба. Мы могли бы вместе между собой решить, что для нас допустимо, но ты считаешь, что важно уважать еще и мнение кого-то третьего, про кого я вообще не знаю. Не то, чтобы у меня нет знакомых верующих, или я их всех ненавижу, но если бы я ничего не знал о человеке, кроме того, что он верит в Бога, то я бы, скорее всего, не начал общаться. Человек — это, конечно, сложная формула из плюсов и минусов, но вот то, что он верит, — это для меня минус. Верующие и неверующие для меня не равны. Недавно я рассказал эту позицию одному своему товарищу, и он сказал, «Макс, это все, конечно, хорошо, но ты не учел, что часто верующими воспитывают детей». И э, это так же, как язык становится частью их э, фреймворка мышления, И, а это не очень-то их выбор. Э, справедливо, э, это можно перевыразить в терминах, в которых я тут иногда на своем канале разговариваю, про то, что э, неправильный ответ на важный вопрос, это иногда на самом деле просто отсутствие ответа на важный вопрос. Если у человека спросить, сколько цветов в радуге, его ответ будет зависеть от того, на каком языке он разговаривает. И, возможно, какой-то из ответов чуть более правилен с точки зрения науки, но это не значит, что остальные прям специально дали неправильный ответ. Просто они случайно оказались не в той культуре, которая случайно угадала. А на самом деле над этим ответом никто не думает. Сколько цветов в радуге? 7. Следующий вопрос, пожалуйста. Поэтому спасибо товарищу, это важное уточнение, но это не совсем контраргумент, потому что на практике все равно общение с человеком, взгляды которого определяются религией, для меня будет сильно затруднено. Точно так же, как если родители отрубят ребенку руки, то объективно общение с этим человеком навсегда будет затруднено, он в чем-то объективно ограничен. Просто это глупое решение принял не он, поэтому смеяться над ним и осуждать его будет некорректно. Мы не обязаны делать виду что нам супер удобно с ним общаться, просто если из-за этого неудобства у нас будет бурлить какая-то злость, то эту злость нужно будет перенаправлять на того, кто виноват в этой ситуации. Но возвращаясь к нашим баранам, извините, в случае с автобусом ситуация чуть сложнее, потому что здесь есть два гнева. Украинец, в дом которого придет русский солдат, будет, естественно, испытывать ненависть к нему, испытывать праведный гнев. И это нормально. Если ко мне в дом придет кто-то агрессивный, я тоже буду испытывать праведный гнев. И если бы у меня были силы, хотел бы дать отпор, как-то надавать ему по морде. Но это первый гнев. После того, как он прошел, после того, как я нейтрализовал нападающего, настает время второго. Первый гнев останется. И, может быть, он останется навсегда. Мы никогда больше не сможем быть друзьями после того, что ты, лично ты, со мной сделал. Но... Почему ты это сделал, и как ты вообще здесь оказался? Кто тебя прислал? Может быть, мы не сами поссорились, а кто-то нас поссорил? Может быть, мне нужно ненавидеть кого-то еще? Иногда да, иногда нет. Многие в этом автобусе лишены свободы воли. Это не их решение садиться в этот автобус. Они согласны с той ролью, которую им навязывают, просто ничего не смогли с этим сделать. И сейчас многие это подчеркивают, говорят, не надо ненавидеть вот этих людей слишком сильно. Но я не политик, я не пытаюсь никому понравиться, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я скажу, что не все в этом автобусе не согласны со своей ролью. Среди них есть мерзавцы, которые всегда хотели бы поехать в другую страну и убивать. За них сделали всю первую часть работы, просто приезжай и развлекайся. И они согласились с этой ролью. Я не знаю, сколько их в этом автобусе. Первыми подозреваемыми я бы взял тех, кто находит силы улыбаться в этот момент. Не обвиняемыми, подозреваемыми. Потому что, да, все мы улыбались в автозаках, когда нас задерживали в Москве или в Нижнем Новгороде. Мы веселились и смеялись над ситуацией. Но там, куда мы ехали, нас ждал арест на несколько суток или штраф в пользу режима. Мы понимали, что нас сейчас не повезут кого-то убивать. Если человека везут, чтобы он кого-то убивал, а у него хорошее настроение, хотя улыбка это не идеальный индикатор, может ошибиться в обе стороны, но если у него действительно хорошее настроение в этот момент, значит для него пройдена какая-то грань, которую я считаю важной. Я вот, например, против смертной казни. Вам сложно будет убедить меня, что какого-то человека надо убить, даже если стопроцентно доказано, что он злодей, злодейский. Ну только если прям вообще по-другому обществу от него не изолировать, то может быть, может быть. А тут люди посмотрели про украинцев по телевизору и поехали убивать украинцев. Да, им навязали эту роль, но э, некоторые из них согласились с этой ролью. И это ведь уже не просто сидеть перед телевизором и раз в несколько лет голосовать за Путина. Это убивать, это быть руками Путина. И на пути к этому страшному решению, что «окей, поехали, буду убивать украинцев», человек не задумался, не проресерчил тему 10 раз, чтобы не ошибиться. Ну, или проресерчил и принял такое решение, но тогда я думаю, мы вообще не спорим, кто он такой. Тогда он точно заслуживает места на скамье подсудимых рядом с Путиным, потому что он решил это делать. Я хотел бы увидеть на скамье подсудимых всех тех, кто сейчас садится в этот автобус, думая о своей миссии или о чем-то еще положительном. Но, к сожалению, мы не знаем, кто из них кто. Собственно, вы только что прослушали классический аргумент против смертной казни. Весь этот разговор ни о чем, скажете вы. Все эти люди уже практически мертвы. Они погибнут. К сожалению, все они затормозят продвижение украинской армии, освобождение Украины от захватчика. Но, так или иначе, эти фишечки разыграны злым игроком, который уже проигрывает. Им ничего не светит. И в этом тоже своя трагедия. Потому что сильно упрощается проблема вагонетки для людей, которые умеют делать так, чтобы вагонетки сходили с рельс. Практически исчезает моральная дилемма. Либо эти люди не доезжают до фронта и погибают, либо доезжают до фронта, их используют в интересах зла, а потом они все равно погибают. А учитывая, что у нас мобилизация стремительно стремится к тому, чтобы быть всеобщей, кто-то может решить, все, любые жертвы допустимы, давайте нахрен взрывать все, там будут погибать все, и главное, что Путин не сможет отправлять на войну всех. Я надеюсь, никто не успеет начать реализовывать такой план, потому что нахрен нам это надо, нахрен нам надо генерировать ненависть друг к другу еще и внутри России, и смотреть, как пропаганда потом будет обвинять в этом Украину, и конвертировать ненависть в более пассионарных солдат, которые будут ехать и с любовью к делу убивать украинцев. Я не утверждаю, что если сейчас начнутся какие-то массовые взрывы или что-то такое, уносящие массовое количество людей, то это все подстроил Путин. Нет, но Путин создал ситуацию, в которой кто-то решил, что это правильная тактика. За унесенные жизни мы будем ненавидеть того, кто эти жизни унес, но какую-то порцию этой ненависти всегда нужно перенаправлять Путину. И в этой войне... И в моих сложных, бурлящих эмоциях от этих видео. И в гневе от мобилизации, который будет проявляться сейчас очень по-разному, виноват Владимир Путин. Подытожим. Видео с проводами мужчин на войну страшны по трем причинам. И каждую из этих трех я ненавижу. Во-первых, мы видим людей, которые по сути понимают, что их жизнь кончена. Они последний раз видят свою жизнь. Через некоторое время, я не знаю, через несколько недель они умрут. У них уже отняли свободу воли и, и заставят сделать какое-то последнее действие в своей жизни. И многие из них даже понимают, что это действие в интересах зла. И я ненавижу, что с ними это происходит. Во-вторых, среди этих людей есть мерзавцы, злодеи. Они тоже рабы, у них тоже отняли волю и дали им последнее задание, которое они сделают в своей жизни, но они с ним согласились. Они, скорее всего, и так были бы не против когда-то взять такое задание. И я ненавижу то, что такие люди есть. И только оптимизм и вера в человечество позволяют некоторым считать, что, ну, может быть, таких людей хотя бы мало. А в-третьих, эти видео напоминают нам, что государство специально делает так, чтобы мы не видели четкой грани между первыми и вторыми. Если кто-то из них выживет и вернется, мы не будем точно знать, э, радоваться этому тихонечко или огорчаться тихонечко. Если вернутся многие, мы не будем знать, насколько это угроза для общества. Вернулось много жертв или много злодеев. Государство специально запутывает нас, чтобы нам сложнее было понять, кто реально отвечает за поступки. Более известный пример это, конечно, размывание ответственности, когда э, решение размывается по какой-то бюрократии, и ты не понимаешь, кого конкретно обвинять в том, что случилось. А здесь государство это скорее наперсточник, у которого под одним из стаканчиков шарик ответственности, и оно постоянно перебрасывает этот шарик между разными стаканчиками. Все стаканчики выглядят одинаково, и некоторые из них не хотели бы брать эту ответственность на себя, но им ее подкинули. А ты смотришь и не знаешь, кого в данный момент можно ненавидеть, кто сотворил то зло, которое творится. Это рушит доверие в обществе. Это может создавать какую-то классовую ненависть в обществе. И вот так, управляя потоками ненависти, государство создает хаос для нас и поддерживает нужный порядок для себя. И вот за эту тактику мы тоже должны ненавидеть Владимира Путина. Если кому-то вдруг еще мало поводов было. Миру мир.